самое общегосударственное значение, которым Дворцовая площадь и знаменита, и то общественное значение, которое формально сохранялось ну, чуть ли не от 1991 года, и пытаются сейчас еще доказывать, что оно есть. Вот оно начинается с Павла I, когда государь здесь стал присутствовать буквально ежедневно во время разводов на караулы, либо во время парада вот это вот здесь происходило перед самим дворцом непосредственно это была прусская традиция воспитанная им в себе, он действительно преклонялся перед Фридрихом вторым королем прусским, Фридрих имел право на это, другое дело что практически все из тех кто преклонялись никогда не доросли до его масштаба Но... и вот здесь отдавались распоряжения носивший очень часто общегосударственный характер и вот именно по этой причине дворцовая площадь стала превращаться в государственное место кроме того здесь в 1997 году была проведена очень концептуально важная военно-политическая церемония освещение и раздача новым знамен полкам гвардии ибо с Петра Великого и до Павла Первого Знамя не являлось тем, что мы в него по смыслу вкладываем Вы не поверите, оно было в штате амуничных вещей И подлежало смене по истечении определенного количества лет Как выношенные шинель. Я понимаю, что это не укладывается в сознание, но, тем не менее, Петр Великий был утилитаристом даже в этом. Потом, значит, конечно, стали меняться подходы к знамени по кончине Петра Великого. Конечно, и при нем там были государевые вензеля, могла быть корона, то есть он инсигнию государевного на себе носила. Но в уставе четко было записано, что это часть амунищного вещей. Павел первый же предал знамени, собственно говоря, снова смысл того, что знамя есть священная хорука. То, к которому мы привыкли. И, собственно говоря, который продолжался, в общем-то, при советской власти, худо-бедно Владимировича Ленина вышивали, там набивали краской. Попробуй, потом потерять его мало не покажет, так же как и до извините меня государственный герб государевый вензеля и вообще-то значит, Георгиевский крест составлял основу композиции знамени с начала деви... с Павла Первого практически но это там долгая очень история хотя он и сам упразднил Георгиевский крест но композиция это Белый крест на фоне которого Лопасти цветные, расходящиеся, не вызывает больших сомнений, но белый цвет вообще цвет Иисуса Христа между нами. Вот. Вот здесь, представьте себе, налой установлен. Святая вода, богослужение, знамена осветили, раздали. Это все зафиксировано, есть акварель. Она, кстати говоря, в одном из альбомов, посвященных Сауровскому времени, несколько раз он сам здесь, оператор присутствовал при этой раздаче знамена. Вот. Такого рода акции поднимали статус площади. Она переставала быть дворцовой, как площадь просто при дворце. Понимаете? Еще раз вернусь тому, чего я начал. Дворцовая площадь при значит, это просто площадь при дворце, как замковая площадь перед Михайловским замком маленькое площадь. пространство украшены великолепной скульптуры Петра Великого, конечно. Но здесь пространство больше, поэтому и значение здесь будет больше. Ну, конечно, проживи государь Павел Петрович дольше, он, наверное, бы эту маленькую площадь перед замком превратил бы в то же самое, во что стало превращаться дворцовая площадь. Но мне павло было недолгим. Парады здесь происходившие за рамки военного ритуала, тикате еще, конечно, понятию смотр, а не чествование. Есть, есть разница. Чествование, торжество, это то, что здесь потом с Александром началось. Здесь просто смотр Не более того